Всем привет ребята, у нас появился такой новый проектик Мультикран, вот сколько можно добывать криптовалют. Видите, какое количество. Значит, что здесь нужно сделать? За, нажимаем сюда, проходим регистрацию, пишем свой email, придумаем пароль, проходим captcha нажимаем C Попытаем свой личный кабинет, он выглядит вот так. Вот, заходим сюда, вот эти все наши монеты видны Вот сколько их, значит Берем любую монету, вот Нажимаем сюда, не знаю, что появляется, надо нам пройти капшу, проходим капшу, велосипеды, вот, проходим капшу и вот здесь надо будет нажимать вот эта надпись, либо она здесь будет написана, либо вот здесь вот вверху, вот смотрите внимательно, сюда не надо нажимать, именно вот на эту надпись нажимаем, вот так, это нам не надо, возвращаемся сюда, бывает реклама вот так открывается, вот это. Вот, я нажимаю сюда, вот, пожалуйста 0.1 Doge куда-либо да. вот, я нажимал, и сколько здесь у нас получается? 5 минут, надо подождать, и можно заново заходить, собирать Dogecoin и вот так вот все эти монетки, можно собирать там где 3 минуты, где 5 минут вот сколько монет то есть такой интересный проект новый появился вот, говорят, партнеры там что говорили, что выплачивают, что без проблем значит, здесь вот партнерская ссылка ваша будет заходите вот для приглашения партнеров. Здесь можно конвертировать монеты, в любую монету, какую вы хотите. Но ограничение вот здесь стоит, когда минимум, сколько там будет, минимум стоит. Ну, Наверное, 400, вот. вот видите минимум. Когда вы минимум, сколько вы там дожекойна хотите. Ну, вот, здесь минимум, вот, когда будет 14 тогда можно будет перевести в любую другую клипку. То есть, зарабатываете, я так понял, на всех этих кранах собираете все эти монеты. Вот когда такая минималка здесь играется, можно конвертировать либо в эфир хотите, либо в биткоин, либо в другую какую-то монету. Вот. Но я еще сам толком не разбирался в этом проекте, потому что сам недавно зарегистрировался. Разберетесь здесь. Почему? Нет. Это делать депозиты, так понял. Какие суммы были? Ага, давай на депозиты. Минимальные. Да, если депозит сюда делать. Нет, это пожелание, кто хочет, кто не хочет. Я лично депозит делать не собираюсь. У нас тема такая заработок без вложений. будем зарабатывать ничего не важно. Вот. вот такой интересный можно сказать проектик, новый свеженький появился. Кому интересно проходите регистрацию. Ссылочка будет под видео. Всё, всем пока удачного заработка. Till I get up